клубники всех приветствую сегодня у нас на обзоре будет мотобуксировщик железная собака длиной 1700 и шириной 600 модель называется long отличается от своих собратьев по длине если стандартный букс это полтора метра длина и ширина 500 то тут буксировщик увеличен как в длину так и в ширину Данный мотобуксировщик является нашего одноклубника из города Ухта, Республика Коми. Букс выполнен был по индивидуальному заказу. Камуфляж капота – это охотник. И также по просьбе Алексея мы покрасили ему еще раму. Так как мотобуксировщик будет использоваться только в цепке с модулем толкач а руль нас попросили не устанавливать. Чем интересен данный мотобуксировщик? Данный букс представлен с модулем толкач. Толкач у нас уже идет обновленный. В комплект с толкачом входит уже лобовое стекло из монолитного поликарбоната, толщина 3 мм. Так как на буксировщике фара не нужна была, мы эту фару перенесли вперед на толкач толкач у нас обновленный с этого сезона имеет амортизатор для смягчения ударов или для езды по неровной поверхности то есть чтобы не принимались все вибрации удары на тело амортизатор хорошо смягчает все эти жесткие удары по желанию также было сделано мягкое сиденье, внутри вставлена пенка, материал водонепроницаемый Оксфорд толщина ткани 600 дэн. по просьбе нашего одноклубника выполнена съемная спинка для открывания капота чтобы ему ничего не мешало на модуле толкач мы установили ручки с подогревом, двухрежимные ЧК аварийной остановки и гидравлический тормоз Также сам буксировщик выполнен с двигателем LeFan 20 лошадиных сил. Дополнительно была установлена коробка реверс-редуктор. Звездочки здесь установлены тяговые 11 на 32 зуба. Подвеска выполнена катковая, мягко-независимая. Дополнительно поставлен поддерживающий ролик усеницы двигатель представлен с электрозапуском а установлен аккумулятор чтобы заводить с кнопки его то есть открываем заслонку бук завелся и можно непосредственно трогаться Глушение вывели для помощи чеки. Что интересного в данном буксе? Давайте попробуем открыть капот и посмотреть. Под капотом у нас установлен реверс-редуктор. К нему подключен гидравлический тормоз. Тут у нас гидравлический суппорт на площадке. Электрозапуск. Реверс установлен на сплошную площадку, чтобы не было перегосовала и можно было легко э, натягивать цепочку путем сдвижения с площадки. Здесь пока все подключено временно. Потом это будет все садиться на хомуты и уже укладываться параллельно модулю толкачу. Вот сиденье, как я и говорил, спинка сиденья съемная. Для открывания капотом на случай вдруг если это потребуется чтобы доступ был букс будет эксплуатироваться исключительно в зимний период по глубокому снегу для этого и мы установили модуль толкач модуль толкач здесь будет с санями балакушами полтора метровыми с отбойником чтобы как можно меньше попадало снежной пыли ну и вообще зачерпывалось снега. На случай чего сани можно перевести в положение стоя и выгреть лишний снег, который будет в санях. Также на этом мотобуксировщике установлен вариатор Arctic. Обычные вариаторы в стандартной комплектации мы ставим Сафари, но здесь вариатор более тяговый, более выносливый и имение к себе притягивает внимание по ремонту отправку мотобуксировщика в республику Коми, город Пухта букс базой 1700 ширина 600 на катковой подвеске данный букс будет использоваться исключительно только с модулем толкача с нашим обновленным также сани волокуши которые будут устанавливаться на перед перед буксом это полтора метровые с отбойником Плюс на первых санях установлены подрезы для лучшей курсовой устойчивости на твердой дороге, либо на льду. Будем ждать отзыв от нашего одноклубника и видео с его покатушек. Всем спасибо за просмотр. Пока!